Беонидме сапки вичан, и он, эма бумукка, он благодари. И тарануга, амин дукки, уринча бича билер. Исчо ниткун дукки, амин ми Чукал ба, екор ба, энал, олгинал, и вот как-то налад птика джавуна, ена, какие животные не тика в какие его иль в вообще ильта ей кондели сену или урдели се еконла или где ли там перелома она всегда вот могла это все сделать но я особенно не видим то он толбил Как же это называется по-венкийски? Стопада. Голость стопой становилась на то место, где побаливает, нащупывала. И даже она говорила, что-то вот так, если сделает так, какой-то звук раздастся. Значит, ничего, все проходит. Ну, Атыркар, в общем, соседка для меня Бы... Дёкеду... Ага, вот он Атыркар, Бенкетин. Бичатин, называла я Атыркар. Они, возможно, 40-50 лет женщины были. И тара-тара Атыркар гоненки И вот они все время к ней приходили лечиться. Потом она, когда у кого высокое давление, наверное, было, деливоногин гундаломов кель, бичатин, дел вартикан, джаванах. Она, а тут вот, прямо, как он, Харондун, Харондукен, не уриктовал, не а ты, тарахал, качинчал, как он, и хевчал, бенкетин. Таранин мы и нера. Потом, Сома... Сома... Екон... Екон... Сома... Екон... Екон... Екон... Екон... Екон... Екон... Екон... Екон... Екон... Екон... Екон.. Екон.. Екон... Екон. Как же это называется, темечка, темечка по-вентийский, как это был? Хорондук. Хорондукен. Хорон. Хорондукен тикан Эвки Не срывки, а как же. Вот нажимает он на икон. И вот, в общем, всеми мерами она старалась вылететь. Он то он у киевери были два балет балета я читки на ним ну очень много было случаев когда вот это я смотрела даже я за ней бежала если балдидерия гилариретт аминова ханкетт околиц это <свят> и вот Джулавита только мочала такой. Он балдерановый. Топкрынду, <свят> он балдерон. Слышу, как бабки друг с другом разговаривают. В то время они не бабки, женщины, разговаривают. Он топкрынер. Топкрынду, да, а ты, а я не скажу. <свят> и вот это навсегда меня гнала, не смотри. А когда что-то другое там да, управляет, вымек или чё, вот, говорит, смотри, смотри, доктор Одингас Орандегас, говорила. И вы, и вы знаете, я вот где до седьмого класса, пока у меня не умерли одновременно столько человек от кори, я так и думала, я буду врачом. И все я могла, все, и перевязать, все могла до седьмого класса. А потом разуверилась. Все, я говорю, не буду. Абсолютно нет, нет ни в какую. Мамы уже не было. В тот год умерла. Вот сестра Даша и Дмитрий, брат старший, остались. Они говорили, вот джан, мы так все, джан класс потоми. на день нас, Доктор-то, доктор-то доктор не буду, я говорю, там это мог, это